Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. Стройка продолжается, а точнее мы переходим к следующему этапу, а именно подготовка монолитной бетонной плиты к дальнейшему возведению двускатной крыши. Я решил, что монолитную плиту необходимо отсечь не только там места, где будет пролегать маурлат, но и полностью отсечь от другого помещения и после этого еще будет произведено утепление этой плиты, чтобы в дальнейшем холодный воздух не проникал через плиту ну точнее чтобы капли росы отвести от монолитной плиты подальше следовательно для этого я буду направлять э, стеклоизол предварительно я уже обработал можно видеть черным черным цветом вся плита стала это праймер э, для лучшего соединения э, стеклоизола с плитой ну такой обычный. две банки у меня ушло у меня порядка там 18-19 квадратных метров ну и самое главное я приобрел все необходимое оборудование чтобы прик приклеить приварить как угодно назвать данный стеклоизол к монолитной плите а именно баллон редуктор шланг и горелка в общей сложности у меня где-то ушло на вот это оборудование шесть с половиной тысяч Плюс-минус. Ну и плюс заправка. Он на 27 литров. 20 литров я заправил. Ушло еще 400 рублей. Следовательно, теперь... извиниться. Теперь необходимо залезть на самый верх, что мы сейчас и сделаем. Ну и приступим к работе. Также хочу обратить внимание, что я еще взял пробило, чтобы ровно отрезать. Ну и у меня в кармане еще ножик для отрезания рубероида. Ну что, полезы наверх теперь. чего я замеряю рулеткой, мне необходимо сделать выпуски, чтобы их немножко заклеить по всему периметру плиты. Поэтому сейчас первый лист, мне необходимо по 25 сантиметров с каждой стороны сделать выпуск. геройт выставлен, сделал такой вот крючок, чтобы удобнее было подкатывать его из арматуры. Все запускаем, вначале открываем баллон, потом нагорел. Посадка как говорят, вот эта штука короткая, но в лиму пойдет дороже по смыслу. Ну что, поехали все так далее. Ну вот мы и закончили запаивать рубероид, приклеивать его, как угодно можно назвать. Самым результатом я доволен. Теперь имеется гидроизоляция, можно сказать, даже пароизоляция. Теперь по периметру будет прикрепляться Мауруат. Если его можно назвать опять же Мауруатом, потому что здесь основная нагрузка монолитная плита. Так что, Большой брус не буду делать. Ну, в общем, не буду забегать вперед. Это разговор разговора следующих видео. Ну, а на этом все. Аппарат классный.